Всем привет на моем канале! Сегодня приготовлю кофейный зефир. Очень нежный и необычный вкус. Для приготовления зефира мне понадобится 125 грамм яблочного пюре, которое я готовила самостоятельно, и 75 грамм сахара. Соединяю. Мне необходимо нагреть до того состояния, чтобы сахар растворился. После нагревания масса становится довольно жидкой, поэтому я еще немножко ее проварю, буквально полторы минутки. Прошло полторы минутки, масса такая вот, она не жидкая, как видите, после остывания она будет еще более гуще. И сейчас, пока она горячая, мне необходимо сюда добавить полторы столовые ложки растворимого кофе. У меня кофе обычный. Если сильно-сильно крепкий, тогда лучше, наверное, все-таки одну чайную ложку. Немножко так я распределю по краям, чтобы быстрее остыло и отправляю в холодильник. Пюре остыло, перекладываю в дежур миксера. Можно как ручным, так и планетарным взбивать. Добавляю один белок. Вес белка примерно 40 грамм. Взбивать буду примерно 15 минут. Вот такая пышная масса получается. Для сиропа мне понадобится 200 грамм сахара. И 6 грамм агар-агара -агара. 80 грамм воды после закипания буду варить примерно 5 минут ориентироваться на температуру 110 градусов либо на тянущуюся нить сироп готов вот так проверяете на лопатку вот такие ниточки должны остаться значит сироп готов и соединяю тонкой струйкой вливаю сироп и продолжаю взбивать Вот такая плотная зефирная масса получается. Если вдруг масса вам кажется довольно жидкой, просто после того, как добавили сироп, еще минутку-две можно повзбивать. Для отсадки я возьму насадку 1М, моя любимая закрытая звезда на 6 лучей. Зефир отсадила и оставляю стабилизироваться при комнатной температуре примерно 6-8 часов. Прошло достаточно времени и зефир уже к рукам не липнет. Можно собирать. Сверху я посыплю какао-порошком и собираю половинки. Вот такой в итоге получился зефир. Он очень нежный. И вот тонкая такая нотка кофе присутствует в послевкусии. Очень необычно. Так что, кому рецепт видео понравился, был полезен, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.